Наша компания уже много лет успешно работает в сфере криптовалют. Мы готовы открыть вам мир новой экосистемы ChiaCoin. Флотинг Можем в кратчайшие сроки засеять ваши диски, используя мощности сотен серверов в нашем дата-центре. Фарминг. Решим вопрос с размещением на наших серверах ваших засеянных дисков или поставим вам под ключ готовую ферму для фарминга ChiaCoin. Мы не оставляем своих клиентов один на один с проблемами. Всегда готовы дать исчерпывающие ответы.